Привет! Сегодня мы поговорим с тобой про слова, которых очень сильно не хватает в русском языке Первое. Face palm. Ну все же это знаете, просто рука-лицо, но рука-лицо не очень на русский язык легло, поэтому мы говорим так, как говорим фейс palm. Но согласитесь, очень же не хватает этого слова Очень не хватает в русском языке испанского слова Охаль Как вы думаете, что оно обозначает? Охаль это название дырки для пуговицы. У нас там может называться петля. Но это же не петля. Это дырка для пуговицы. Охаль. Ушной червь. Знаете, вот этот момент, когда ты какую-то песню послушала, она у тебя играет, играет, играет в голове. Ты думаешь, да достала -да, уже эта песня. Вот такую песню мы называем ИАОМ. Ушным червяком. бреейса посиделки за столом после еды тогда вы уже съели но до сих пор сидите за столом и разговаривайте Sobre mesa, называется по-испански одним словом, у нас по-русски посиделки после обеда или ужина. Чалленджин. испытание вызов. А если мы хотим перевести как прилагательное? Испытывающий, сложный. Как перевести это как прилагательное? Не понял. Потому что по-английски здесь еще есть такое оттенок значения, что тебя это мотивирует, вот прям вот заставляет преодолевать любые трудности, то есть ты это не делаешь как бы... Ну капец, сколько еще делать? это делаешь желание. Блин, классно, я себе брошу вызов и все сделаю. Знакомо это чувство, когда ты что-то надеваешь в первый раз? Либо используешь первый раз? А мне подойдет, не подойдет? А как это будет смотреться? Ой-ой-ой, я, я, новый телефон тебе купила. Вставлю-ка я сейчас сифу и как начну его использовать? Как это по-русски передать? Испанцы передают это глаголом «эстренар» и все. А че, так можно было что ли? А момент, когда вы из шкафа достаете зимнюю одежду и находите там случайно тысячу рублей или пять тысяч, да даже 10 рублей найдете, это будет классно. Ой, спасибо. Так и приятно. Это событие можно передать по-английски одним словом Serendipity То есть это способность попадать в какие-то счастливые, приятные ситуации А какого вам слова из этого списка не хватает в русском языке? Делитесь в комментариях